здравствуйте всем привет Ку, здорово с вами я хикан и сегодня у нас обзор на пак Ксева nef cards обновленный я как всегда опоздал на 30 лет но лучше поздно чем никогда да давайте же почему посмотрим давайте лучше будем смотреть белые версии потому что они, мне кажется более лучше будут сделаны здесь кстати, вот что скажу я по иконкам, иконки очень красивые, мне они очень нравятся. Так, ну мотик я смотреть не буду, все остальное тоже, потому что там дальше срань какая-то идет. Вот эти мне особенно иконки нравятся, моторов, там электродвигатели, какие-то пальчиковые батарейки, все дела. Ну, я в, в принципе, в, так, я расставил все машины, которые я выбрал. И скажу честно, не, ну, некоторые мне не особо понравились, но а так, в принципе, ну, кайф. BMW сделано очень даже хорошечно, мне прям нравится. Правда, вот, вот эта полосочка как-то не очень, и зеркала не черные. а... Да. Что я хочу? еще хочу еще сказать вам. Извиняюсь, что я пропал надолго, на целых три недели. Надеюсь, вы на этого заметили, потому что всем насрать, да. Ну, салон, как всегда. Кал. Мне вообще не нравится он. По-моему, приборка сделана слишком большая. Это здесь есть печка и так далее, а здесь уже нет ее. Странно. Садние места есть. Почему отличается? Не знаю. Спросим у Ксева. Ух ты ж, блин, ладно. Не будем сюда сходить. Так, гибридная Бэха наша. Да, все нормально, показалось. Ничего нету. Жопа не открывается. В принципе, Бэха выглядит очень даже не так. И в салоне, прикиньте, даже не, ну, не хочется ргать. Достижение, я считаю. Похлопаем. Вот, двери и эти ножницы. Или как там их называют. Двери обрыгыши Квадроцикл. Знаешь его, не его модель, ну ладно. Так, как, как это войду Байду завести? О, прикольно. Нифига себе. �lectique. Только он... А, -а, -а нифига не управляется, это дичь. Надо тормоз нажимать перед тем, как поворачивать. В принципе, ну, неплохо, чисто, так пацаки чисто на, дере на деревне, на таких, гоняют, Питеры, Питер и планета, и вот такая тварь стоит здесь. Так, как эту течу брать? А, ну, электрическая байда, в принципе, даже, ну, как бы, неплохо, если честно, вот смотрится, как бы. Ну, дверные карты разные, в принципе, уже достижение. багажник прикольный, вот Сзади выглядит, ну, нечешно. Че это такое? Да, такой себе. Такие формы рулей мне вообще не нравятся. Блюдски. Здесь такая же самая проблема, как на BMW. Ну в принципе. Почему бы и нет, в принципе, прикольно. Прикольно сидеть в салоне. Колеса большие, я считаю, слишком. Потому что когда он поворачивать будет, он как на жугулях будет под крылок царапать. Гелик. Гелик все-таки предыдущий лучше был, я так считаю. Офигенный, конечно, здесь багажник. что нибудь положишь, а у... скатится и все. Сидухи. Так, верные карты. Одинаковые, конечно, да. А, а зачем? У меня вопрос. не нравится руль, потому что он выбивается из общей массы. дверные карты, да. И. приборка, панель приборная, сама, да. но руль нет, говнище. по-моему, эти, такие... кстати, сундук. как его сейчас открыть, не знаю. ладно. в принципе, сундук вообще-то туда открывается, слычо. так. о, прикольно, прикольно. Не нравится подкапотка, фары ну, нормально сам вот этот Раптор выглядит неплохо. Ладно, о, ну выглядит как бы получше, чем была версия. Ладно, ну все равно говно скажу честно. О, салон прикольный, салон ничёшный. Да, то же самое проблема. Пак вообще, ну, как бы приколдесный, ну, как бы, да. О, колеса, кстати, иконки у меня очень нравятся. Вот здесь даже мотоцикл есть, прикиньте. Офигеть. Мне насрать. Так. Блин, такие колесики маленькие, смешные Давай, заводись. У него нифига дрифт. Токийский дрифт. Чисто начинающий. Блин, конечно, повороту вороту колеса, да. Просто да. В принципе, не, прикольно. Тима чисто пофанится, но не на постоянной основе. Ну, что ж, на этом все, ребята. С вами был яхикан Хикан. Всем удачи, всем...